Вова, убери Говори, камеру, пожалуйста. Игорь, давай. Кинь его винограду. Были к это, когда не испачкался. Или огурцы он? Да. Ладно. Гений, Евгений. Блин, ну видишь, женёк, я... ну тоже уже собрался Дернадцать, говорить. Вас... Игорь, будешь говорить? Конечно буду. А, помощник. Ладно. Значит, ты тут же прожил четверть века. 25 лет. Это я считаю почти. Круглый, да. Да не почти а от юбилей. Ну, юбилей, скажем так. Вот. Значит, здоровья тебе. Счастья. Соку мне. Сок на тебе мне. Ебать. Даже не так пусть скажешь, что. А побольше солнечных дней. Меньше включать боишник по дороге. Ебать бледен. Палочки полосат. Блядей ебать не надо. Ну таких. Аккуратный людей. не надо, даже аккуратно. не надо. Вот, Найти себе. Че, одну что ли? Найти себе постоянную. Послушай его, он херню влаголь. Ну, подругу дней сурового Да да, одну и еще кучку таких. Кучку. Пусти, вот так. Ты пошел. Здоровье? Да. Ну, Ну, Дис... можно. Ну, больше просто. Ну да. Вот. Знаю, говорить, ну, в принципе, бля. наверное, рука отсохла. сухая. Ты же тебя нравится? человек. Нет, я не про тебя, я про это. Антон, он волнуется, ну что ты, блин? Деньги тут. Само собой, без них сейчас наше время вообще никуда не деться. Прости, тут тут не с ними же, блядь. Ой, блядь. Я вот про это говорю, руками. Ну что там? Ну и все, наверное. Спасибо, Спасибо. Давай, давай, за тебя! А! А! Че у тебя уходоложило? Дом когда? Да ладно, блядь, спал там под такой музыкой, я хуяю. А тут, а тут у вот а же уходоложило. О, ты все, огонь. Спасибо. Там еще за очку. Возьми вилку в руки.